Весной в каждой девушке просыпаются животные инстинкты. Собачьи. Кошачьи. Повадки приматов. Ты чего? Есть цепь. Пернатых. конечно, тигрицы, но больше всего, конечно, собачьих. Да ничего, он завтра тоже на работу придет.